Я уверен, что тема судьбы так или иначе пересекала вашу жизнь и, может быть, даже напрягала, интересовала, волновала. Ну, по-разному. Так как данное понятие, оно присутствует в нашей жизни, от этого, в принципе, никуда не денешься. Для тех, кто впервые на этом канале, я сразу категорически могу сказать о том, что судьба — это чушь, и если вам это не интересно, то проходите мимо, не задерживайтесь. Ну, а для своих любимых подписчиков для своих внимательных, разумных людей. <смех> Лицемерно да, прозвучало. <смех> вот, я затрону тему судьбы. извините И сразу же проведу параллель. Судьба, на мой взгляд, как ее нам преподносит. Это нечто похожее на религию. Это нечто похожее на так называемого сказочного бога. Почему? Потому что судьба должна восприниматься как данность. И ежели судьба плохая, то, ну что ж, пути его неисповедимы, это злой рок. А если хорошее, то, о, спасибо, спасибо, спасибо ему, спасибо за такую судьбу, и пошло и поехало. В общем, выходит так, что это настолько универсальная штука, если можно так выразиться, которая призвана для того, чтобы ты, в принципе, не бугнил, в принципе, не бурчал, не сопротивлялся, не протестовал, не высказывал свое мнение, а тупо, покорно, совершенно смиренно, Принимал то, что в твоей жизни происходит. Скажите, пожалуйста, кому в принципе может быть выгодно вот подобное явление, подобное, подобная ширма, можно сказать, подобный шаблон, который навязывается нам как нечто естественное, нечто неотъемлемое в нашей жизни? Я уверен, что это власть. Вполне вероятно, это церковь. Возможно, еще кто-то. Но власть это однозначно. И когда это появилось, первоисточник возникновения судьбы, да хрен его знает, если честно. Я не рылся в исторических каких-то источниках, да я и не думаю, что есть такая информация в принципе. Однако то, что корешочки могут вести в данном направлении, да, я предполагаю. Знаете, как интересно, если, предположим, посмотреть и подумать, что, возможно, религия создала такое понятие, как судьба, то лишний раз сталкиваешься с тем, что осознаешь глупость, примитивность и слабоумие подобного направления. Почему? Потому что судьба, как таковая, она в принципе противоречит религии, противоречит существованию Бога. Это нонсенс, который вроде как похож на него и имеет некую параллель, но при этом он ей противоречит. Очень, очень странное понятие, но я сейчас попробую объяснить так по-быстрому. Вот смотрите, если допустить то, что судьба есть, следовательно, есть автор, который ее написал. Да? Ну, масштабы мы сейчас не будем представлять, представлять того существа, которое способно было написать судьбы всем живущим, жившим и э, в будущем. Тем, кто появится на свет, извините. Это нечто гигантское должно быть. Но ну, в принципе Бог, он таким и должен быть. Всемогущим, всеобъемлющим и прочее, прочее. Но тут возникает целый ряд других вопросов. Чисто человеческих, чисто житейских. Для чего тогда мы молимся Богу? Если, предположим, все предначертано. Если все предрешено, и э, у Бога есть план, и судьба — это тот же план, который, ну я не знаю, нам, наверное, не дано переписывать судьбы, правильно? То есть тогда теряется смысл в самой судьбе. В принципе, тут получается нонсенс на нонсенсе. <сосы> Извините, такое словосочетание <сосы> сложно выговариваемое. Получается так, что... Вы просите о чем-то Бога, да? Если Он вас слышит, значит, Он нарушает свои правила. Если Он не реагирует на ваши молитвы, а вы вдруг говорите, что «О, как хорошо Он меня услышал, сделал», значит, вы лжете и лицемерите, потому что Он не должен реагировать на ваши слова. Точно так же и судьба. В принципе, как легко, да, списать на то, что мы не знаем, что написано в нашей судьбе, и таким образом мы должны типа продолжать жить и делать то, что нам дает та самая судьба. Ведь смотрите как, если ты, предположим, сейчас пойдешь в магазин за булкой хлеба, и тебя собьет машина, и будет ли это судьба? Ну, как бы, да, о, типа, это судьба, злой урок. А если ты не пойдешь, останешься сидеть на диване, ну, это тоже твоя судьба. То есть ты не можешь проверить, что правда, что нет. Это исключительно... Удобное, очень удобное для мошенников понятие, которое они в принципе используют, они применяют. И когда начинаешь ковыряться во всех этих вещах, начинаешь понимать слабость самой идеи, слабость самой сказки, примитивность ее, недоразвитость. Почему? Потому что ну, она не выдерживает целого ряда критики, которые на нее можно накидывать, как, как, как нечто лопатой на вентилятор. понимаете? Не верьте в такие вещи, как судьба. Пророчество, предсказания, религия уж точно в том числе. Есть много хороших теорий, гипотез, интересных, и с математической точки зрения, и с программной и философской. Разные совершенно. В некоторых даже есть какая-то логика, в некоторых даже есть некий смысл, в некоторых даже есть частичка объяснения. И можно даже как-то это увязать с одним, и с другим, и с третьим. И в принципе оно, наверное, если так, на взгляд разумного человека, не на мой взгляд, имейте в виду, я далеко не разумный. Если на взгляд разумного человека, то вполне вероятно, у него не возникнет какой-то особой критики к подобного рода теориям и гипотезам. Может быть. И проверить то не можем. В том-то и дело, что мы можем отталкиваться только от того, что наблюдаем. А мы наблюдаем кладбище. Кладбище – это то место, где лежат люди, которые тоже, наверное, верили в Бога, думали, что они... Вечное, что их ждет после смерти что-то, что это, возможно, другой какой-то мир, что это иллюзия, что и прочее, прочее, прочее, понимаете. И, к сожалению, мы у них ничего не можем спросить. Я не знаю, если это иллюзия, если это голограмма, так называемая, если мы живем в какой-то матрице, то уж больно все реалистично выглядит. Потому что я, если споткнулся, я упал. Мне больно, я грязный, я потом. Стираю одежду. Если я порезался, мне больно, течет кровь. Я все это чувствую. Если я кушаю какую-то еду, я чувствую ее вкус, я чувствую насыщение, процесс, прочее, прочее. То есть, не знаю, может быть, действительно, мы не в состоянии отличить реальность от иллюзии. Может быть, действительно, существует такая иллюзия, которая за гранью нашего понимания. Может быть, все это создает мозг. Вопросов так много. Ладно, извините, я ушел от темы. В принципе, видео-то было о судьбе. Так вот, судьба — это примитивное понятие, созданное для того, чтобы человек был смиренным и покорным. Судьба, она убивает смысл твоего существования. Единственный смысл, который судьба может принять, это то, что ты должен пройти определенный путь только для того, чтобы его пройти чтобы как бы впитать определенного рода опыт, но это подразумевает в последующем то, чего хотела бы религия. Это подразумевает продолжение пути где-то там, за грани, после смерти. Иначе в этом уж тем более нет смысла. Проходить какой-то путь по чему то предложенному шаблону. Для чего тогда нам дается право выбора? Для чего нам тогда дается право мышления, анализа и многое другое? Для чего вообще тогда нужны ошибки? Ведь опыт, в принципе, зачем тебе нужен опыт, если ты живешь по строго прописанной судьбе. Короче, я могу накидывать эти вопросы бесконечно, совершенно. И никто, кто заявляет о том, что судьба существует, не в состоянии будет ответить мне на эти вопросы. Более того, они в принципе не вступают в диалог, и они в принципе не отвечают на наши вопросы. Так же, как и представители космонавтики и многие другие, и ученые, и медики, Пошло и пошло и поехало. А про политиков даже и говорить ничего не буду. Это вообще отдельная категория лжецов. Так что не верьте в подобного рода чушь, будьте разумными людьми. Впитывайте реальность. Знаете, вот каждый день. Наслаждайтесь, любите свою жизнь, своих близких. Сделайте что-то прямо сейчас. Не опирайтесь на какую-то судьбу, на какую-то фортуну, удачу, птицу счастья. На Бога, на дьявола, кто там на что, на суеверие. Ну. Ну это же бред, вы же разумные люди. Берегите себя, подписывайтесь и обязательно пишите комментарии. Мне это действительно интересно. Всего доброго.